2021 лета, а буквально через две недели мы приглашаем вас вместе с нами отпраздновать летнее солнцестояние с 18 по 23 июня, в данном случае Переславле-Залесском будет проходить наш сбор. Вот интересно, я вас пригласила на празднование, и наверняка у каждого из вас возникает своя ассоциация, что это за празднование, какое празднование, то есть что это за слово? Празднование. Это массовое гуляние, это отдых, это развлечение, это радость, это смех. У каждого идет свой видеоряд. Но что такое праздник? Давайте поразмышляем немножко над этой темой. Я посмотрела Википедии. В Википедии есть описание, что такое праздник. Дословно. Праздник – это отрезок времени, выделенный в календаре, в честь чего-либо или кого-либо, имеющих сакральное значение и связанное с культурной или религиозной традицией. Главное в этой формулировке для меня то, что праздник – это определенное время, которое имеет сакральное значение. Сакральное, то есть есть глубинный смысл, глубинное понимание. А в чем оно заключается? Давайте расшифруем слово «праздник». Праздник – это поле Ра, поле Света, Земле Данное. То есть любое празднование, как вытекает из самого названия, любое празднование создает единое поле Света, поле высоких тонких вибраций. Соответственно, в этом поле происходит наше наполнение, наполнение нашей физической силы, исцеляется душа, происходит вдохновение, получаем вдохновение, происходит пробуждение духа. То есть праздник поле Ра Земле данное, это поле высоких божественных потоков, в котором эволюционирует наша душа, эволюционирует и развивается. Что интересно, что об этом действительно знали наши предки. И все свои празднования изначально они посвящали природе, богам, земле, солнцу. То есть они считали себя внуками и детьми, и солнца, и земли, и божественными внуками. И именно праздная жизнь, отмечая определенные периоды, они в этом едином поле, сонастраивались с божественными потоками, сонастраивались и происходил энергообмен. В чем это состояло, например, люди получали действительно настройку на божественной силы природы на божественные потоки, а боги, земля, солнце получали вибрации нового человеческого опыта, то есть было приятие мер, Поэтому не случайно еще праздник называют «мероприятие». То есть это, наверное, можно сказать, что еще один глубинный смысл празднования не только создание единого поля света, но это и приятие новых мер, энергообмен с Богами, с природой, с Землей, с Солнцем. И это очень важно. Поэтому я приглашаю вас именно на празднование как на настройку на приятие новых мир, на простройку себя, чтобы в этом потоке получить силу для дальнейшей эволюции, для того, чтобы жизнь стала лучше, для того, чтобы жизнь стала красивее и успешнее. Такое, которое мы мечтаем. Ну, Можно еще привести пример. Я где-то читала, что сохранилась традиция вообще у славян когда наши славяне, наши предки, они особо почитали Солнце. Солнце дождь Бога, дающего жизнь. И возносили к Нему свои моления, свои благодарности. И была такая традиция, когда Солнце находится в зените, в основном мужчины собирались и ратились. Не боролись, не дрались, как вот сейчас идет перепрошитое понимание этого слова. А ратились. Потому что первичный смысл слова «рать» — это неподвижное стояние на земле под солнцем. Так вот, представьте себе, что собиралось огромное количество народа, стояли на земле неподвижно, устремляли взор к небесам и открытым, широко открытым взором смотрели на солнце, когда оно в зените. Представляете, на самом деле это очень сложно, очень сложно смотреть на солнце там даже же в одиннадцать, в 10 часов, а в зените в 12 час дня, солнце обладает особой силой, то есть люди собирались, ратились и принимали вибрацию, то есть тырили Бога, принимали вибрацию светила себе, взращивали в себе богатырский дух, можно так сказать, и, естественно, эта традиция сохранилась на летнее солнцестояние, то есть обязательно принимали силу светила, потому что она находится в максимуме своей силы именно в это время. Да, и возвращаясь к определению, да, что праздник это определенное время в календарном цикле. Действительно, спокон бико. Празднования отмечались в определенное время календарного цикла. И они были устойчивые, что создавало устойчивый ритм для того, чтобы наполниться силой. Устойчивый ритм для гармоничной жизни. Но сейчас у нас есть такая традиция, что праздники скачут. А то же самое, там, день учителя возьмите, там, день медицинского работника и так далее. И естественно, благодаря вот таким в кавычках, скажем, праздниками, этот истотный ритм, истотный ритм настройки совсем живым, он изменяется, он сбивается, что, и тогда, естественно, мы имеем обратный эффект, вместо того, чтобы заряжаться силой, заряжаться энергией, и иметь силы для того, чтобы э жить в радости и счастье, в успехе, в процветании, у нас э хроническая усталость. Вот. Тоже информация для размышления. Так давайте посмотрим, да, кстати, из истории, вообще культурной традиции разных народов, нам донесли восемь ключевых дат, восемь ключевых празднований. Мы их называем звездными вратами, звездными, потому что они непосредственно связаны с Землей и с Солнцем. С солнцем – это наше светило, звезда. И в зависимости от его пространственного расположения относительно Земли выделяются периоды, когда на Землю приходит поток особой силы, особого качества. Самый известный, конечно, из этих ключевых дат – это самостояние равноденствия. И есть еще четыре даты, информация о которых у нас мало еще дошла до наших дней. Мы сейчас, как группа Яснополе, уже восемь лет изучаем эти периоды сами опытным интуитивным путем идем ищем свое понимание этих периодов но я думаю что об этом у нас будет отдельный эфир и рассказ о том что это за даты какого качества они потоки проводят давайте сейчас остановимся поподробнее на солнцестояниях солнцестояние с астрономической точки зрения это периоды максимума и минимума активности Солнца. Это солнце находится... Интенсивность солнечного света она занимает крайние позиции. Зимой – это минимум солнечного света, летом – максимум солнечного света. В эти же периоды, как мы заметили, и как нам подсказывают наши русские поговорки, то есть они не случайно в эти... Это врата перехода перехода в другое качество, перехода в другую реальность. Вспомните поговорку, готовь сани летом, а телегу зимой. Сани, свет, дух. Готовь его летом. Да? То есть есть какой-то цикл, который зарождается летом. Телега, тело, га, да, то есть телегу готовь зимой. То есть природный биологический цикл, он зарождается зимой. Ну и даже если посмотреть и вспомнить, там, люди, которые занимаются земледелиями, имеют свои участки, знают, да, что есть, например, определенные семена, цветов, растений. Для того, чтобы они проросли, им необходим период стартификации, то есть испытания на себе низких температур. Да, то есть именно зимой, когда мало света, когда низкие температуры, когда холодно, наше тело получает новые вибрации для того, чтобы раскрыться в полном потенциале уже и выйти на пик зимой. А летом, летом, получается, зарождается, то есть присутствует именно через эту поговорку, в ней заключен тот смысл, что есть две волны времени. Есть волна природного цикла, биологического цикла, и есть волна развитие воли человека, развитие духа человека. Именно летом, на пике природного изобилия, на пике света, на пике солнечной активности, яркости, красок зарождается волна развития человеческой воли. Именно функция врат Яви, пик которых летнее солнцестояние, это проведение потока материализации и удачи на Землю. То есть именно в это время на Землю приходят такие потоки, которые заряжают нас силой, которые помогают нам воплотить в жизнь все наши мечты, сокровенные желания, наши намерения. То есть наше волеизъявление получает дополнительную подпитку, дополнительный толчок. Каждый раз потоки, которые приходят через рота Яви, Разные, несмотря на то, что функция врата яви всегда неизменна. Это проведение потока материализации и удачи на Землю. Но качество потоков разные. И хочется остановиться на том, какие же потоки, в каком поле сил мы оказываем, окажемся буквально через две недели. Об этом нам расскажет астрологическая карта ингрессии, хождение Солнца зодиакальный знак рака. Пиком открытия врат Яви в этот раз будет 21 июня 2021 лет. 21-21. 21 – это число Бога Ерила, его благословение – счастье. Так вот, именно сейчас, именно в это лето, у нас как раз особый поток счастья, Особый поток энергии, который мы можем получить и сонастроиться, то есть принять в себя новые меры, которые помогут нам реализоваться в жизни. И смотря рассматривая эту карту, действительно космическая погода в этот раз нам благоприятствует. На небе складывается очень большое количество благоприятных астрологических конфигураций аспектов. Среди них 5 бисекстилей, повозка, трапеция, парус. Те, кто разбирается в астрологии, могут сами посмотреть и действительно увидеть широкий спектр возможностей, действительно фон, который идет. Причем в большинстве этих аспектов участвует ось лунных узлов. Ось лунных узлов, она отвечает за нашу карму. Карму как личную, так и планета Земля в целом за карму, за эволюционное развитие, то есть некая программа нашего роста и развития на Земле и программа роста и развития Земли в общем в глобальном процессе Вселенной. И о чем это все нам говорит? Ну, Во-первых, о том, что мы с вами прошли сквозь игольное ушко и вышли действительно в созидательную развертку своего будущего. Потому что ровно год назад, на пике открытия врат Яве 2020 года, происходило кольцевое солнечное затмение, причем очень такой напряженной серии Сараса 4N. Затмения этой серии, они, как правило, приносят мировые кризисы, природные катаклизмы и вообще вводят нас в состояние жестких условий выживания и ограничений. И достаточно вспомнить, что мы с вами проживали в тот период. Да? То есть как раз э, нагнетение страха смерти, волна коронавируса, э, жесткие условия ограничений, изоляция, перемещение запрещено, жесткий э, режим э, и выходить из дома или перемещаться может было куда-то только по пропускам. То есть все мы с вами это испытали на себе. Так вот. Э, пик и Яви прошлого лета – это была еще срединная точка коридора затмений, то самое игольное ушко, о котором я как раз говорила выше, потому что срединная точка – это нулевая точка рока, нулевая точка кармы. В это время, в зависимости от того, какие выборы мы делаем, в каком состоянии мы находимся, мы можем развернуть событийный ряд нашей жизни, как в одну, так и в другую сторону. И, судя по тому, что сейчас в эти ворота яви, к нам приходят особо благоприятные потоки свыше, можно сказать, что человечество прошло какой-то свой экзамен, экзамен на зрелость. И те выборы, которые мы совершили тогда, ту позицию, которую мы в себе держали, на что мы опирались, тогда, на что нам помогало, именно это изменило реальность нашей жизни. Как бы высоко это ни звучало, но каждый из нас действительно вложился в то, чтобы сейчас ситуация изменилась и изменилась в лучшую сторону. Так а какие же потоки сил идут? То, что я говорила, что большинство конфигураций, благоприятных конфигураций, содержат в себе ось лунных узлов, причем ось лунных узлов, близнецы, стрелец. Это ось ученичества. Это нам указывает на то, что как раз сами потоки сил подсказывают нам, что нам необходимо для того, чтобы мы развернули жизнь благоприятным образом, чтобы мы были успешны, чтобы мы были финансово независимы, чтобы исполнились наши заветные мечты и желания. Что для этого нужно, какие навыки нужны. А нужны навыки получения знаний. А нужно, то есть именно ось лунных узлов в знаке Близнецы Стрелец говорит о том, что сейчас, как никогда, нам открыты широкие спектры наших возможностей. Мы можем реализовать те таланты и способности, с которыми мы пришли, наиболее легко и наиболее благоприятным образом. Пять без стилей нам об этом говорят, это конфигурации талантов. И возможностей но это как один шаг до победы да? вот сделай его и успех обеспечен но, но возможность надо взять нужно пройти дальше то есть э, нужно э, найти те знания и те навыки которых нам не хватает и не боясь осваивать новое э, не боясь взаимодействовать взаимодействовать друг с другом э, искать единомышленников э, уметь слышать и слушать других и, естественно, в это придется вложиться. Конфигурация повозка тоже об этом говорит. То есть только тогда, когда мы берем ответственность за свой успех, то есть делаем свои шаги, вкладываемся, идем честно, то поток и поток поддержки к нам приходит. Мы имеем результаты, и результаты быстрые, потому что поле очень благоприятное, почва плодородная. И успех, который мы можем получить он другого качества, такой, который мы сейчас даже себе не представляем, но который возможен. И об этом нам говорят поле сил, которые приходят сейчас через врата Яви. Да, и в одной из конфигураций, в конфигурации парус, ось лунных узлов тоже она является мачтой. То есть это тоже говорит о том, что попутный ветер, на что нам надо опираться? Опираться на взаимодействие друг с другом. Но умение простраивать взаимоотношения, уметь слышать друг друга, уметь считывать информацию на разных уровнях, собирать объемное видение мира, расширять свой кругозор. И что интересно, что именно в этот раз лунные узлы движется не ретроградно, как они обычно движется, а директно. Вот чтобы было понятно для тех, кто не владеет астрологическими терминами, хочется дать такой образ. Лунные узлы – это программа эволюционного развития, то есть это как русло реки, и река имеет свой достаточно простроенный поток, да? имеет два берега, имеет там, изгибы направления, но это жесткая форма потока. И это, эм, от, вот этот образ отображает как раздвижение лунных узлов, когда они ретроградны, когда мы движемся в общем поле, эволюционном поле планеты. Но бывает время, когда в силу определенных э, природных обстоятельств, в силу э, определенных э, стихий, да, река может выйти из берегов. И именно сейчас... То есть это отображение как раздвижение лунных узлов в директном направлении. То есть когда мы можем выйти из общего жестко заданного поля, да? а когда мы можем прикоснуться к себе. Потому что каждый человек, когда рождается на Земле, он приносит жизнь в свое время. То есть мы не рождаемся как чистый лист, нулевой лист. Да? Мы приходим уже со своим наработанным опытом, со способностями, с талантами. То есть мы несем в себе сутевой поток души. Это наше индивидуальное время. Те циклы, те события, в которые мы уже прошли, прожили и имеем опыт, имеем окраску. И наше индивидуальное время, оно в жизни проявляется э, в нас, как наш темперамент, как э, наши способности, как э, то, что мы можем делать так, как другие не могут делать. Те таланты, с которыми мы пришли. Но при всем при этом мы все современники, да, мы встроены в единый ритм. Мы э, еди, имеем единую память, да, общего потока. Мы проживаем и формируем события, э, одни и те же события, то есть у нас общая память. Так вот, вот сейчас э, есть возможность, во врата Яви приходит поток, который сонастраивает нас, с ритмом, с потоком истотным, истотным потоком своей души, со своей индивидуальностью. И именно этот поток сейчас изменяет русло реки, расширяет русло реки. То есть, чем лучше мы будем чувствовать себя, тем лучше мы будем чувствовать свои потребности истинные, то, что мы хотим, то, зачем мы пришли в этот мир, тем изменения картины мира, оно будет происходить очень быстро, и мы, мы будем видеть тому подтверждение, что это, это как вот то, что я сейчас описала о конфигурациях планет, о лунных узлах. Это фон, единый фон в рад яви, и по аналогии когда мы настроены со своей душой, когда мы себя чувствуем, когда мы делаем то, что мы хотим, в каждом из нас просыпается такое вдохновение, когда очень хочется творить, очень хочется изменять жизнь, созидать, да? просыпается огонь Духа, это наше Солнце. По этой аналогии можно сказать, что именно Солнце проводит поток врат Яви на Землю. И в данном случае вот в, это, в эти врата Солнце не включено ни в одну из замкнутых конфигураций планет. Оно является солистом большого хора. И при всем при этом, являясь солистом, она ведет свою партию. То есть оно проводит главный, ключевой, четко простроенный поток. Но этот поток имеет свои грани. Что интересно, что грани четыре. Потому что Солнце взаимодействует с четырьмя планетами. А четыре — это число яви, и благословение потока яви — удачи Поэтому какие же эти грани, хочется вам рассказать. Но прежде всего, есть аспект Солнца с Нептуном. Поэтому одна из граней это потока — это поток вычищения. Вычищение от иллюзий, иллюзий понимания себя, понимание мира, картины мира. Да? То есть это поток, который вскрывает какие-то блоки, какие-то шаблонные установки, которые искажает реальное проявление жизни. И только благодаря этому, когда возможно увидеть, а как по-настоящему, то есть возможно различить, тогда дается сила на то, чтобы идти дальше. И следующей гранью – это грань благоприятного аспекта три на Солнце с Луной. Солнце это наш дух. Луна это, в принципе, астрология, это наши эмоции, адаптация в этом мире, да, то есть какие мы, как мы живем? Мы в основном, когда не включается наш творческий дух, когда мы в рабочих буднях, в быту, как правило, мы живем по Луне. Мы живем в реакциях. И через это уходит, если реакция негативная, то через это уходит очень много сил, да, то есть как бы есть некая раздвоенность, да, реакция, а где же творчество, где же наша целостность, то, зачем мы сюда пришли. Так вот сейчас приходит поток, который нас выравнивает, который нас исцеляет, который нас гармонизирует. Трин Солнце с Луной говорит о том, что в нас проявляется стержень, то есть возможность... Дает он психологическую устойчивость, возможность выйти на целого себя, прочувствовать и ощутить, какие мы настоящие. Естественно, это еще аспект активизации наших жизненных сил, вот, исцеления здоровья, физического и душевного то есть это внутренняя опора, внутренний стержень, который в нас простраивается. Следующий аспект это аспект децилия солнце с марсом это аспект доброй воли и о чем это нам говорит то есть для того чтобы воплотились наши мечты, наши желания какие должны быть наши действия по марсу да? наши действия должны быть включены в общее благо в общий процесс то есть успех и удача сопутствовать будет тем кто не ищет выгоду не ищет своего, а тем, кто смотрит шире, да, кто задумывается о том, какие плоды я после себя оставлю своим детям, внукам, да, Земле, России, миру, Вселенной, что после меня останется. Это аспект доброй воли, это аспект служения. И четвертая грань – это грань, окрашенная Юпитером. трин солнца с Юпитером – это аспект целеполагания. Именно сейчас нам дается сила на то, чтобы не бояться мечтать, не бояться ставить планку выше. Да, как говорится, стреляющий по звездам попадает выше стреляющего по кустам. То есть ставьте выше, мечтайте, потому что именно сейчас это поле сил широких возможностей для нас открыто. Нам дается поддержка как свыше, так и в событийном ряде будут даваться люди, единомышленники, которые могут поддержать, оказать помощь, быть вместе, подставить плечо и идти рядом. Ну и, естественно, опять же, этот аспект говорит о том, что сонастраиваясь с потоками этого аспекта, он заряжает нас воодушевлением, он заряжает нас уверенностью в себе уверенностью в том, что жизнь изобильна, благоприятна, и действительно этот аспект приносит как материальное, так и духовное изобилие, а кому-то почет, славу и уважение. Так вот, если немножко подвести итог, вот обобщить, мы посмотрели, есть общее поле и есть солнце, как солист. А если кратко сказать... Какие потоки сил да, проходят сейчас, какого качества этих потоков во вратах Яви, это можно, наверное, сказать такой фразой, что потоки, которые приходят сейчас к нам на Землю через врата Яви, они пробуждают творческие силы нашей души и помогают и заряжают нас двигаться и простраивать жизнь, творить благо в своей жизни. И в мире ну а удача удача будет сопутствовать тем кто во-первых имеет четкую позицию который не боится осваивать новое получать новое знания, взаимодействовать который люди которые действительно горят своим делом и честно относятся к себе и к миру без иллюзий имеет четкое развлечение, что мир вот такой, и я это чувствую, и я этому доверяю, и я хочу видеть его, как я вижу его красивым, так я его простраиваю, так я и живу. А, ну вот что еще хочется сказать. Мы уже восемь лет празднуем раз, открытие разных врат. И каждый раз.. Перед вратами я смотрю астрологические карты, то есть какой же поток будет проходить на Землю, какого качества момента. И рассматривая карту, она раскрывается для меня как кинофильм в 3D-объеме. Это э, такое особое видение, особое пишество, но оно ментальное, я бы так сказала, попытка ментально прочувствовать то, что нам предстоит. Но каждый раз когда я приезжаю на врата, когда действительно идет работа в потоке и действительно чувствование тех потоков, которые я пыталась до этого описать, для меня это каждый раз как откровение, потому что сказать одно, попробовать предсказать и прочувствовать ментально это одно, а действительно пережить и впитать это состояние в себя, это совсем другое. Клетки тела, каждая клетка тела, получает необыкновенный заряд, да, и это состояние оно таким очень сильным впечатлением э, запоминается каждой клеточкой, и когда выходишь из врат, да, возвращаешься вроде бы в рабочие будни, и вроде бы все то же самое, но не то же самое, потому что... Есть ощущение, есть состояние, которое я прожила, которое я прочувствовала. И это состояние дает возможность видеть и простраивать жизнь совершенно по-другому. И это очень сильное впечатление. Поэтому я с удовольствием каждый раз жду наших врат. И еще раз хочется вас пригласить самих ощутить, что значит празднование, что значит приятие новых мер, что значит сонастройка с божественными потоками, которые неповторимы, хотя приходят на землю каждый раз в определенные врата, но они неповторимы. И когда мы их принимаем, проживаем, как изменяется жизнь. Я приглашаю вас в это удивительное путешествие вместе с нами получить этот незабываемый волшебный опыт. Надеюсь, вам понравится. С вами была Татьяна Мартинс. На этом все. Всего доброго.